Я люблю прокрастинацию. В среднем я могу прокрастинировать от трех до 5 раз в день. Но это если одна, сама. А в приятной компании можно и чаще. Что это вообще такое? А, слово прокрастинация имеет греческие корни. И происходит от имени персонажа мифов Древней Греции, которого звали Прокруст. Что в свою очередь приводится как растягивающий. Это разбойник обманом. Где ты вообще взяла этого прокруста? В Википедия ничего про это не пишет. Где ты смотришь? Надо зайти на сайт. Нет, ребята, вообще вот совесть есть так на секундочку? Я уже два часа тех жду. А вообще эта работа нужна или нет? За... Да нужна, нужна. Успокойся уже. Обожаю людей, которые светятся по мелочам. Вот что хорошего в прокрастинации, так это то, что она помогает четко расставить приоритеты. Определить, что действительно важно. Семья — это святое. Поэтому я сейчас пойду и позвоню маме, папе и тете. Ну а вы делами будете заниматься, да?